Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп на январь 2020 года для знака «Скорпион». Прежде чем мы приступим к подробному рассмотрению событий этого месяца, у меня есть для вас очень важная новость. В этом месяце стартует новый набор в мою школу астрологии. Поэтому, если вы хотите научиться анализировать натальные карты от А и до Я, то обязательно записывайтесь и все, кто проявит желание обучаться, получат первые уроки бесплатно. Записаться в школу можно через мой сайт или через э, мою почту. Все данные будут в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. Дорогие скорпионы, в январе 2020 года у вас будет заполненный третий сектор гороскопа. Он отвечает за недалекие поездки, коммуникацию, общение с братьями, сестрами, родственниками, а также за дела, связанные с автомобилем и с обучением. Поэтому январь можно назвать достаточно активным, подвижным месяцем. Это месяц, когда ни в коем случае нельзя сидеть без дела и нужно общаться как можно с большим количеством людей. В период с 1 по 6 число Меркурий и Юпитер будут в с Южным узлом в вашем третьем секторе. И это будет время, действительно, важных переговоров, важных решений. Это может быть встреча с вашим родственником, которого вы долго не видели. Это может быть решение важных вопросов, связанных с вашим автомобилем. Например, вам удастся продать вашу машину или купить новую. Это период в целом благоприятный для начала обучения, а также для того, чтобы готовиться к сдаче определенного экзамена или для того, чтобы получать какой-то новый навык. 3 числа планета активности Марс переходит в знак стрелец, ваш второй сектор финансов. Марс будет находиться в Стрельце полтора месяца, и это будет период вашей активной вовлеченности в процесс зарабатывания денег. И по Марсу, учтите, люди много зарабатывают, но обычно все тратят. То есть по Марсу очень сложно заработать и сохранить, обычно все, все заработанные деньги сразу же тратятся на какие-то новые покупки или на то, чтобы перекрыть насущные расходы. Сразу после перехода Марс будет делать благоприятный аспект к вашему дому работы, так что желательно не упускать возможности в период с 3 по 5 января, несмотря на выходные. Седьмое и восьмое число — это для вас очень романтичные дни и приятное время в плане общения. Дело в том, что будет очень благоприятный аспект к Нептуну в вашем пятом доме от планет, которые именно отвечают за коммуникацию и за знакомство. Это хороший период для новых легких знакомств. Это может быть увлечение каким-то новым человеком через переписку или даже после живого общения. Это период, когда вы можете получать приятные новости, какую-то информацию, которая поможет вам расслабиться хотя бы на время. Это хороший период для того, чтобы отвлечься от большого количества задач, вопросов и действительно насладиться общением с каким-то приятным для вас человеком. 10 января будет полутеневое лунное затмение в 20 ⁇ градусе знака рак в вашем 9 ⁇ секторе гороскопа. Лунное затмение это всегда либо кульминация какого-то процесса, либо завершение и получение результата. В данном случае речь может идти о вашем мировоззрении, о том, во что вы верите речь может идти о высшем образовании, например, это может быть сдача важного экзамена, проверка ваших знаний, это может быть решение поступить куда-то для обучения, это может быть первая сессия. Обычно такое полнолуние указывает на какие-то важные решения, связанные с поездками в другую страну. Это документы для поездки в другую страну. Это, в принципе, любые документы и важные оформления. Если вам что-то нужно оформить, то, скорее всего, это затмение будет подчеркивать важность этой процедуры. Это может быть оформление вашего как индивидуального предпринимателя. То есть, в целом, январь целый может проходить под эгидой этого затмения, так как обычно затмение воздействует довольно длительный период времени. 11 числа планета неожиданности Уран разворачивается в прямое движение в вашем седьмом секторе. Это значит, дорогие скорпионы, что у вас, скорее всего, появится новая возможность взаимодействовать с другими людьми. Это может быть новая аудитория, возможно, вас пригласят. Выступать перед какими-то интересными людьми. Это может быть связанное с вашей личной жизнью, какой-то совершенно неожиданный поворот в отношениях или знакомство, которое буквально будет преображать вашу жизнь. Но есть еще одна радостная новость: ведь после разворота урана все планеты будут двигаться вперед, не будет ни одной ретроградной планеты. Затмения уже будут позади. Поэтому Эмоциональный фон месяца будет очень приятным во второй половине января, а также будет достаточно хорошая обстановка для новых начинаний. И самое главное, что не будет препятствий и задержек. Это очень важно. Поэтому в целом планируйте много ответственных, важных решений и дел на вторую половину января. 12 и 13 число — это силовая точка данного месяца, ведь две важнейших медленных планеты будут соединяться, а именно Сатурн и Плутон. Об этом соединении я уже рассказывала давно, еще с осени этого года. Если вы подписаны на мой канал, то вы в курсе того, насколько это важное событие, насколько редко оно происходит. В целом, это соединение будет происходить также в соединении с Солнцем и Меркурием в вашем третьем доме. Поэтому в эти дни особенно, но в целом эта тенденция будет сохраняться целый год, могут происходить очень важные знакомства, важные поездки. Кстати, 12-13 числа довольно опасные дни в плане ДТП. Это вот есть такой нюанс, поэтому будьте очень внимательны на дороге. Но это также и период важных решений, каких-то поворотных ситуаций в плане вашего окружения, может даже у некоторых скорпионов в этом месяце произойти переезд. 13 числа Венера переходит в Рыбы, в ваш пятый сектор, и Венера в Рыбах будет три недели. Это очень хорошее время для новых знакомств, романтических свиданий. Это хорошее время в эмоциональном плане, когда вы просто получаете удовольствие от жизни и у вас, скажем есть возможность отдыхать больше, чем обычно. Но в самом начале перехода Венеры в этот знак она будет в аспекте Курану. И поэтому 15, 16, 17 число — это дни достаточно нестабильны в эмоциональном плане. И это дни, когда вы можете испытать желание, скажем, как-то нестандартно провести свое время. Это может быть период каких-то мимолетных знакомств, которым, в принципе, не стоит придавать особого значения. Но это буквально несколько дней. 16 числа Меркурий, планета коммуникации, переходит в ваш сектор недвижимости и карьеры на три недели. И это будет хороший период для того, чтобы разобраться с бумагами, которые касаются темы недвижимости. Это хорошее время, чтобы обсудить важные вопросы внутри вашей семьи. Это замечательный период для того, чтобы съездить к вашим родственникам, передаться с родителями. И в целом вы можете также принимать гостей у себя дома — Особенно какие-то вот такие внештатные ситуации, незваные гости могут к вам нагрянут в период с 16 по 18 число. 19 числа будет очень благоприятный и очень интересный для вас день. Ведь Венера, планета любви, финансов, красоты, удовольствия будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Это день кармических встреч, это день очень важных решений, связанных как с вашими личными отношениями, так и с финансами. И в целом можно рассчитывать в этот день на определенные подарки судьбы. 20 числа Солнце переходит в знак Водолей, ваш четвертый сектор. Солнце будет целый месяц находиться в этом секторе, и оно поможет вам очень эффективно решить вопросы, связанные с темой жилья. Это может быть оплата счетов, переезд, оформление бумаг. И это период, когда вы можете активно оказывать помощь и поддержку вашим родителям 23 числа тоже очень благоприятный день в финансовом плане и в эмоциональном тоже ведь венера будет в благоприятном аспекте к юпитеру этот аспект может принести вам какое-то интересное знакомство или просто приятный разговор это может быть день удачных покупок или подарков в любом случае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 Это может касаться вашей личной жизни, что вы начнете вместе с кем-то жить. Это может быть период, когда появится новый член семьи. Например, у вас родится племянник или племянница. В целом это хорошее время для того, чтобы решать важные вопросы, связанные с вашей недвижимостью или людьми, с которыми вы ощущаете тесную связь. 25 числа Меркурий и Марс будут в благоприятном аспекте. Так как Марс является вашим управителем, то вы сильно почувствуете этот аспект. В первую очередь это желание синхронизировать свои мысли с действиями. Как только вы что-то спланируете, очень хорошо обдумаете, вы сразу же будете готовы воплощать это в реальность. Поэтому аспект этот можно назвать аспектом высокой эффективности. 27 числа Лилит переходит в Овен, ваш сектор работы. Если вам интересно. Что принесет этот транзит, который будет действовать на протяжении 9 месяцев, то дайте мне знать в комментарии. Если эта тема будет востребована, я обязательно сниму об этом отдельное видео. И наконец, 27 числа, Венера будет в соединении с Нептуном и она одновременно будет делать квадрат к Марсу. Этот аспект принесет расслабленность, может быть, нежелание что-либо делать, могут быть расходы на удовольствие, развлечения. В целом, в конце месяца желательно найти время для отдыха и для того, чтобы ничего не делать. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно действительно окажется вам полезным. Я действительно старалась, чтобы было информативно. Приходите ко мне на обучение. Будем с вами на связи. До скорых встреч. Пока-пока!